просто помогает, а во многих случаях становится единственным вариантом для того, чтобы спортсмен мог дальше соревноваться, принимать участие в соревнованиях и показывать хорошие результаты. Мы понимаем, что спортивные достижения – это же большие нагрузки на организм, на сердце, на суставы. И с помощью восстановительной медицины мы продлеваем не только там, спортивное долголетие, но даем спортсменам продолжать активную свою жизнь.